приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова я официальный обозреватель компании oriflame и сегодня я вам представлю новинку 6 каталога в серии the One выходит матирующая пудра которая рекомендована для обладательниц комбинированной и жирной кожи эта пудра у нас изменилась в дизайне если сравнить с предыдущей коллекцией то однозначно новая упаковка мне нравится больше итак сама пудра зеркалом зеркалом. Пуховка есть специальная, и пудру можно носить как пуховкой, так и кистью. Что делает эта пудра? Она матирует кожу до 10 часов стойкости, убирает видимость пор, то есть кожа выглядит гладкой, мимические морщины, недостатки кожи скрывает. И самое главное для нас это, конечно же, визуальная картинка, то есть лицо получается с эффектом фотошопа. Я вам сейчас покажу, как это... Как я это делаю я одну сторону лица нанесу на одну сторону лица пудру пуховкой а на другую сторону кистью я уже с пудрой экспериментировала и расскажу вам кстати мои выводы как наносим пудру я сначала прошлась одним слоем тональное средство кстати тоже из серии the one everlasting и когда я наношу пудру вы видите я ее припечатываю не растираю чтобы не снимался тон который нанесен был заранее а именно мы припечатываем макияж делаем более стойким конечно не забываем про лоб и вот так пробегаемся по всему лицу не забывайте про контур лица то есть мы делаем такие вот в конце смахи а вторую часть я буду делать кистью мне очень нравится кисть, которая тоже из коллекции The one И лучше вот так постучать немножко, чтобы пудра распределилась по кисточке. И легкими движениями наношу пудру. Смотрите, ее можно носить так, так же, смахивая, а можно припечатывая. То есть я прижимаю пальчиком кисточку и получается, я запечатываю макияж. Итак, мои выводы. Я походила с пудрой уже два дня, экспериментировала, смотрела, как она себя ведет. К пудре у меня очень хороший отзыв. Но особенно мне понравилась именно та половинка, которую я наносила кистью. Получается какой-то более воздушный, нежный макияж а там где я запечатывала пудрой у меня уже ближе к ночи немножечко собралась пудра в порах может быть я ее слишком много нанесла потому что пуховкой труднее регулировать сколько будет пудры отпечатано кистью гораздо легче и проще поэтому я вам все же еще рекомендую к пудре обзавестись такой хорошей кисточкой чтобы получался идеально красивый макияж и вот как вы видите лицо стало идеально ровное действительно нет пор визуально кожа выглядит более молодой ровной и осталось нанести румяна и макияж завершен я вам желаю классного лета чтобы ваше лицо всегда было красивым матовым и ухоженным до новых встреч с вами была Лилия Донскова с новинкой от серии The One. пока пока